Добрый день, дорогие друзья. С вами Макар. И сегодня я хочу поговорить на одну тему о том, как я хочу забросить YouTube канал. Как вы знаете, последнее время, ну, по крайней мере сейчас, YouTube э, нам заблокировали монетизацию за то, что за войну с э, Украиной. Но суть этого не в, суть не в этом. Мой канал смотрит Огромное количество процентов без подписки. То есть 69 и 2. Это очень много. Это для всех ютуберов кажется огромной потерей. Ну, для меня это в том числе. Ютуб-канал я уже веду давно. Конечно же, сначала у меня тоже очень плохо получалось. Я плохо снимал. Потом я решил закинуть ютуб. Ну, так, через годика-два, не помню, через... Э, да, годик вроде бы, или два, я решил возродить мой YouTube канал И вот я снимаю видеоролики. Меня смотрят за человек, и то постоянных зрителей очень мало. Поздравляю всех ваших родных, всех девочек, всех женщин. С 8 марта. С вами был я, Макар. Всем огромное спасибо за просмотр этого коротенького видеоролика. С вами был я, Макар. И всем пока.